Привет ребята, добро пожаловать на канал, есть одна интересная ситуация, которую хочу отторговать в режиме реального времени и полностью подробно вам объяснить свою точку входа. Эту сделку я пока не открывал, как вы видите у меня стоит отложенный ордер и давайте разбираться почему здесь я хочу открывать свою позицию. Первое на что я обратил внимание, здесь есть четкий уровень поддержки, этот уровень поддержки мы уже тестировали несколько раз, подходили к нему несколько раз и стоим вот в этом вот диапазоне уже примерно целую неделю. Второе на что я обратил внимание, здесь у нас есть наклонный уровень поддержки, как вы видите этот уровень поддержки мы также тестировали уже несколько раз и я так понимаю уже на пятый раз мы будем этот уровень пробивать. Далее у нас имеются горизонтальные уровни поддержки, которые я также отмечаю для себя на графике. Вы пока не знаете, что это за монета, ее своеобразный характер движения, поэтому это тоже нужно будет учитывать. Мы с вами уже нашли буквально три фактора. Первое то, что цена уходит в боковике, есть у нас хороший уровень поддержки, в пробой которого можно собственно и заходить. Далее у нас есть наклонный уровень поддержки который мы уже опять же тестировали несколько раз и вероятно у нас уже скоро должен быть пробой этого самого уровня ну и третье есть уровни поддержки за которыми у нас вероятнее всего будут находиться стоп лоссы на которых мы можем получить первый собственный импульс и так скажем дальше уже постепенно на разгоне можем получить хорошее движение вниз вообще с данной ситуации я планирую забрать как минимум 10 процентов вот это вот самое движение цены возможно вам кажется что это много но на самом деле это немного сейчас я вам все подробно объясню. В данном случае у нас монета FitFi, эту монету я уже торговал несколько раз, даже показывал видеоролик как заработал 3000 долларов но сейчас эту монету я хочу зашортить. Опять же, выходят новости по данной монете, это уже никак не влияет на курс и технически здесь смотрится все очень хорошо, потому что если мы пробиваем трендовую, вероятнее всего мы полетим пробивать вот этот вот горизонтальный уровень поддержки здесь на самом деле должно быть много стопов и на которых мы получим неплохой такой импульс. Плюс если посмотреть на эту монету на споте она уже становится мало ликвидной Уже мало кто ей интересуется Поэтому вполне вероятно, что даже если зайдет какой-то человек крупно скинет э, График хорошенько так провалится Теперь давайте обратим внимание на 4 график Мы с вами видим то, что у нас уже цена ходила ниже Поэтому нам есть куда здесь ниже лететь И есть довольно-таки похожие ситуации Если обратить внимание вот на эту вот ситуацию Треугольник с выходом на низ Опять же тот самый треугольник, выход на низ Опять же формируется треугольник, выход на низ и даже если посмотреть здесь есть уровень поддержки здесь есть уровень поддержки тут потенциально можно выжать прям такое хорошее колоссально большое движение я не буду ждать этого движения заберу те самые 10 процентов которые я и хочу забрать мне нужно буквально снести вот эти вот уровни забрать стопы забрать ликвидность за этими уровнями поэтому меня это вполне устроит плюс этот проект уже начал развиваться совершенно в каком-то другом направлении мне это уже совершенно не нравится я лично хотел даже на на споте уже выходить даже на этих отметках с убытком, но э, пока держу. Как вы видите, здесь у нас есть такая вот консолидация, да, после таких консолидаций может быть хороший рост, даже э, если смотреть по техническому анализу, по соотношению риска к прибыли можно даже взять вот такой вот рейд, и тут получится 1 к 3. Но в такое я уже лезть не хочу, я уже э, опять же вам говорю то, что не особо верю в этот проект и даже там при малейших коррекциях битка эта монета у нас начинает очень хорошо лететь. Плюс длительное время мы там на этом уровне поэтому вполне логично то что мы увидим пробой данного уровня открывать сделку я буду вполне таки логичные точки давайте покажу как я вообще поставил здесь отложенные ордера потому что набавить и тут немного было для меня непонятно открыть сделку потом выбрал условный выбрал триггер цену именно та цена по которой я хочу открывать свою позицию и собственно цена ордера у меня точно такая здесь зайти максимум я могу на 10 заявок по 172 доллара с двадцатым плечом это получается такое относительно на небольшой объем но во всяком случае хоть что-то это меня уже устраивает попробуем отработать на 1000 долларов хотелось бы зайти на 3000 долларов по марже прям с таким хорошим объемом но что есть тоже есть если что по ходу дела буду добавляться будем короче наблюдать за данной позицией а пока я сразу хотел бы выставить конечно и тейки но этого сделать не могу поэтому как только эта позиция у нас откроется я сразу выставлю себе тейк на 10 процентов то получится с этой сделки если все Пойдет так, как мне нужно Заработать 2000 долларов Да, это, конечно, большое движение Да, это, возможно, будет не за один день Но, во всяком случае, такую сделку я нашел Идея, как по мне, интересная Плюс она довольно-таки, по мне, так, надежная Потому что, мало того, что мы сносим уровень поддержки наклонной Плюс потом мы сносим этот уровень И только здесь я уже захожу То есть, когда у нас прям полноценная картина Знаете, уже на дальнейшее движение не сформируется Может быть, конечно, такое То, что они там вкинут какую-то новость И потом цена, опять же, так вот развернется и пойдет вверх, но как я уже смотрю, новости на этот проект не особо влияют, если раньше на новостях там как-то монета летела, сейчас уже абсолютно все равно, вот тут сколько новостей выходило, монета тупо ходит в боковике, поэтому все я вам по сути рассказал, как только сделка откроется, я уже внесу какие-то изменения, а пока что есть, то есть. Прошел, ребята, примерно целый день с того момента, как я вам объяснил свою идею. Сегодня я созванивался с человеком из нашей команды Skype, и мы параллельно еще начали обсуждать какие у нас есть идеи по рынку, что вообще можно будет отработать. В 19.25 сегодня я ему скинул вот эту вот идею по Fitify. -fi, говорю, то, что мы уже пробиваем наклонный уровень поддержки. Возможно, будем пробивать э, горизонтальный уровень поддержки. Также я ему показал, то, что у меня здесь есть лимитки. Мы такие с ними сидим, обсуждаем. Я говорю, вот э, хотелось бы эту ситуацию отработать уже через стакан, потому что там можно отработать ее прям идеально, потому что в этих самых заявках я как-то не уверен, плюс закрываться непонятно, плюс перенести стоп-лосс быстро без убыток тоже будет сложно, поэтому хотелось отработать через стакан, но потом мы уже начали прямую трансляцию, начали делиться какими-либо интересными ситуациями, то есть об этой сделке я уже потом немного забыл. Человек из нашей команды тоже оценил эту ситуацию, сказал то, что все вроде как год, плюс на истории похожей ситуации отрабатывали тоже хорошо, еще раз обратим Внимание. я отправил ему эту ситуацию в 19.25, теперь переходим в симулятор рынка, видим то, что у нас по времени это примерно 19.20, 19.25, это тот и момент, когда я ему отправил данную сделку, теперь ставим этот симулятор, запускаем, что было дальше, в этот момент мы уже подходили к наклонному уровню поддержки, мы уже начинали пробивать и здесь начиналось самое интересное, биточек у нас в это время начал потихоньку сползать, вы просто посмотрите, цена буквально за одну минуту улетела примерно на 10-20%. В это время я, конечно же, захожу на бабит Я уже думаю, вот, наконец-то я словил быка за рога и сейчас заберу свои 20%. А теперь давайте вспомним. Я хотел заходить на 1000 долларов по марже с 20-м плечом. Это был бы вход на 20 тысяч долларов. И теперь давайте возьмем, ну, я бы закрылся в 10%. Я бы здесь заработал около 2000 долларов профита. Теперь переходим на биржу и смотрим, что у нас здесь. Как мы видим, мои заявки до сих пор здесь висят. Почему эти заявки висят? У меня такой же вопрос, у меня очень хороший вопрос, почему они не открылись, из всех заявок, как вы помните, у меня было там 10 заявок, почему-то открылась только лишь одна. Записал для вас небольшой вот такой вот видеоролик, параллельно, когда мы просто были на прямой трансляции, я уже показывал, что происходило в тот момент, как вы видите, открыт у меня объем совершенно не тот, который я хотел, по марже открыта только одна часть, то есть не 1000 долларов, а всего лишь 186, и в этот момент я конечно же наблюдаю за графиком, хочу закрыться в самый такой жирный плюс монета уже дает 200 процентов прибыли ну и я здесь уже просто закрываюсь по рынку представьте если бы я открылся на тот объем на который изначально планировал вот собственно так это выглядит ситуация пробой был просто идеальнейший пробой был очень красивый но к сожалению заработать те 2000 долларов которые я хотел с этой сделки у меня не получилось хотя все Блин, вот прям вообще, ну максимально красивый. Я не знаю, почему не открылся весь объем, который я изначально здесь планировал. Ситуация смотрится вот таким вот образом. Да, монета реально упала на 20%, но мои заявки остались неисполненными. Поэтому я прямо сейчас уже могу нажать отменить, потому что смысла от этих заявок я уже не вижу. Нажимаем, конечно же, отмену, но смысл этих заявок они нам уже не нужны. Есть только вот частично исполненный какой-то статус. Мы тут буквально немного на 4000 открылись, возможно, там какое-то быстрое проскальзывание и из-за того, что был триггер именно в той цене открытия, возможно как-то цена затриггерила, но в это время должна была открыться позиция и это как-то там все повлияло, поэтому просто это учитывайте в каких-то своих сделках, если вы тоже будете выставлять, словить какие-то пробои, возможно вас пробой словить просто не получится ну и самый главный вопрос, сколько же по итогу получилось все-таки заработать с данной сделки, получилось работать 330 долларов, я так понимаю, да, немного много ни мало, но I don't know. Что получилось заработать, то уже, ребята, получилось заработать Да, конечно, сейчас такое ловлю фома Да, грустно, потому что можно было реально больше 2000 долларов забрать И потому что этот весь пробой я видел, и я бы и забрал на самом деле больше 2000 долларов Но, что есть, уже, как и говорится, тому раду Получилось этой сделки 330 долларов Вот такая вот, ребят получилась у нас торговая сессия Довольно-таки интересная и довольно-таки поучительная Будем учитывать эти моменты уже в следующих каких-то сделках Лучше, конечно... Торговые такие ситуации вообще по стакану, потому что со стаканом, ну таких проблем вероятнее всего не было бы, я бы здесь просто поставил тоже на заявки, после входа, как только получили первый импульс загнал бы стоплос без убыток, ну уже тянул сколько бы там дало, вот ребята, получился у меня такой вот видеоролик, что дальше с монетой фитфай, -fi, я не знаю, буду дальше наблюдать, возможно наторгуются какие-то похожие формации, которые можно будет отработать, даже по фитфай -fi можно было бы брать как-то, знаете, ножик, еще пробовать откупать, тут заработать дополнительно 5%. 10 процентов но опять же мы были на стриме поэтому я уже за этим не наблюдал но буду наблюдать дальше возможно появятся какие-то интересные информации буду обо всем этом показывать у себя на канале всем ребята большое спасибо за просмотр всем удачи всем профита всем счастья мира всем добра и всем пока